На днях обратил внимание на русскую пропаганду и услышал такое заявление на вопрос о том, кто будет восстанавливать Мариуполь, кто будет вкладывать деньги и восстанавливать ничтожную, разрушенную инфраструктуру, надо же как-то жизнь возвращать, да? цивилизацию, в кавычках. Уже Мариуполь освободили, он теперь свободен, понимаете, от всего свободен и свободен. От жизни, от домов, от, от цивилизации, от, от воды, от электричества, ну, от дорог, от всего. Он, он, он теперь свободен. Вы это должны понять. Вот. Всю жизнь мечтал. Вот так вот. Свободу обрести. Ну ладно, не будем, как говорится, вдаваться в полемику. Так вот, официальные представители Российской Федерации в лице... Ее чиновников, в лице людей достаточно компетентных, вплоть до самых высоких эшелонов власти, они коротко и ясно ответили на то, что город Мариуполь будет восстанавливать Российская Федерация. И вот тут у меня возникает совсем немного, но несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, представители власти, официальных органов Российской Федерации, а вы Россию уже все восстановили. Вы расселили бараки? Вы очистили реки? Вы разгребли свалки? Вы потушили пожары? Вы дороги построили? У вас все в порядке? Я могу перечислять довольно долго. Я видел Россию собственными глазами. Я проехал ее от начала до конца. Буквально на днях как раз мне попалась информация о городе Хабаровске. Далеко, туда не добрался, но у меня там есть друзья. И я увидел там тоже, что и на территории всей остальной Российской Федерации. Я увидел там разброд и шатание. Я увидел там... Глубочайшую разруху я увидел там отсутствие той самой цивилизации. Даже если вы обратите свой взор на столицы Российской Федерации, такие как Москва и Питер, то для многих из вас, наверное, будет большим удивлением узнать, что в Петербурге до сих пор существует огромное количество коммунальных квартир, и ими никто не занимается разруха, которая есть там она пугает и ужасает разруха, которая есть во дворах за красивыми и выкрашенными фасадами и это касается всего, всей территории России где я был во многих местах, кстати говоря, и фасады-то не выкрашены но я говорю сейчас о столице вас это удивит что же до закона что же до коррупции? Сейчас я не буду поднимать этот вопрос. Я повторюсь, вы разобрались со свалками, с мусором, с пожарами, с загрязнением рек, с тяжелыми химическими там, и прочими промышленными предприятиями, которые создают в прямом смысле слова экологическую катастрофу в местах, где они располагаются. И, как правило, располагаются они в довольно крупных городах так как они и строились вместе. Крупный город – это люди, которые работают на этом предприятии, обслуживают его, строили его. Раньше так все происходило. В крупных городах строились крупные предприятия. Это не было где-то за чертой города, далеко, с хорошими очистительными сооружениями. Но я немножко ушел в сторону. Если по примеру Российской Федерации будет восстанавливаться Мариуполь, то, в принципе, могу констатировать, он уже восстановлен. Все. Можно только повесить большой плакат «Добро пожаловать в обновленный Мариуполь». Огромную красную ленту где-нибудь на въезде в городе, где станут чиновники, для пущей красоты и верности привезут еще пару биотуалетов и какой-нибудь колодец выруют или колонку поставят с лавочкой. С беседкой, может быть, даже, если повезет, клумба из резиновых колес с лебедями. Откроют, перережут ленточку, произнесут несколько красивых слов с фальшивыми журналистами. И все. Быстро, красиво, пафосно, не спорю. А главное, результативно. Потому что бюджетное, это, скорее всего, будет выделено. Все мариуполе восстановлен